Привет! Последнее время я начал очень активно заниматься оформлением своей творческой мини-студии. Посмотрел кучу роликов в ютубе, изучил форумы и пришел к выводу, что для записи видео очень важен хороший звук. Даже прикупил неплохое оборудование для этого. Однако никакое оборудование не гарантирует вам хорошую запись вашего голоса, если помещение, в котором производится эта запись, не подготовлено. Что же портит запись голоса? Оказывается, всему виной голые стены. Звук, который вы производите, отражается от стен и возвращается в микрофон. Таким образом получается эффект эхо. В итоге получается звук, как в консервной банке. А сегодня я буду заниматься борьбой с этими самыми отраженными звуками. В ютубе блогеры предлагают огромное количество способов акустической подготовки помещения к записи. Начиная от ковров на стенах и заканчивая сочетанием сложного дорогостоящего оборудования. Диффузоры, басовые ловушки и прочее-прочее. Некоторые даже предлагают использовать в этих целях полотенца. Но какой бы способ мы ни выбрали, все будет сводиться к тому, чтобы звук, попадающий на стены, не отражался от них, а поглощался. Самый простой и быстрый способ – просто купить акустический поролон и расклеить его по стенам. Заказать его можно через интернет. Но, несмотря на то, что многим такой способ кажется недорогим, мне он все же не по карману. Как же я буду решать проблему акустической подготовки своей мини-студии? Во-первых, сразу нужно понять, что закрывать всю площадь стен нет никакого смысла. Это только навредит, так как в этом случае мы пересушим помещение. То есть звук станет слишком глухим. Я не особо разбираюсь в акустике и профессиональном сленге звуковиков, но для меня это хороший повод сэкономить, и это главное. По моим расчетам, будет достаточно смастерить 5 звукопоглощающих панелей. Теперь я вам расскажу, из чего буду делать эти панели. В строительных магазинах вы можете найти вот такой материал. Это минеральная вата. Я купил специальную минеральную вату, уже нарезанную прямоугольниками и предназначенную специально для звукоизоляции. Размер панелей будет соответствовать размеру этих самых прямоугольников. Я сколочу рамы из бруса 50 на 50 миллиметров, заполню их вот этим вот материалом и затем обошью тканью. Ткань мне покупать не пришлось. Она у меня уже была. Вот такая замечательная ткань. Ну что же, приступим. точно в принципе сойдет нарезали мы тысячи миллиметровый теперь нужно 710 миллиметров отмерить вот от этих, вот в этих брусках и их нарезать так вот это более ровная сторона Конечно, резать нужно поаккуратнее, но как получается уж. Так, 710 миллиметров это 71 сантиметр. будем отмечать где у нас здесь будут отверстия Так, 8 брусков по 710 мм я разметил. И там верхние и нижние были бруски. Теперь нужно разметить боковые бруски вот, по 1000 мм. Вот, тоже нужно центр разметить при помощи диагонали и просверлить отверстия здесь. Для чего, чтобы ну, совпало с центром, чтобы те отверстия на тех брусках совпали с этим отверстием и было легко нам их соединить. Thank okay. you. Повторить осталось 4 раза. панелей материала хватило только на 4 хотя задумывалось 5 ну и ладно потом еще сделаю так ну ладно нарезал я ту ткань которая у меня была у меня получилось ровно три таких вот три куска ткани которым я буду закрывать эту раму вот как я ее буду крепить у меня есть вот такой вот скотч вот. Это двусторонний скотч специальный, он крепко э, держит. Ну, я потом степлером в, несколько, в нескольких местах закреплю, а так в основном скотчем пройдусь. Thank <laughs> you. Все. Смотрите, готово. Какая красота. Вот она, звук поглощающий панель. Этот подвиг осталось повторить еще 4 раза. У меня, оказывается, материал немного закончился. И бруски надо докупить. И еще какой-то кусок матери материала надо докупить. Еще два куска материала надо купить где-то еще взять. У меня еще есть серая вот такая ткань, может, я ее использую. Ну и скотч надо докупить двусторонний и доделать. Итак, я завершил постройку звукопоглощающих панелей. Пришлось внести некоторые коррективы в их конструкцию, потому что двусторонний скотч не справлялся со своей задачей и пришлось дополнительно закрепить с помощью мебельного степлера материал на раме. Я думаю, пришло время сравнить, каков же будет звук с панелями на стене и без них. Ну, сейчас вот я записываю звук, записываю свой голос с панелями звукопоглощающими на стене. Теперь я их сниму и посмотрим, как изменится звук. Вот я снимаю первую панель. Параллельно я буду что-то говорить, а вы слушайте, каково это только с одной звукопоглощающей панелью звучит. Теперь я снимаю вторую звукопоглощающую панель. Вот. Теперь я снял и вторую звукопоглощающую панель. И теперь я становлюсь на то же место. Никакой склейки. Все это одним файлом идет. Микрофон не меняет свое место расположения, никакие настройки не изменились. И вы можете сравнить, как изменилось звучание моего голоса теперь уже без звукопоглощающих панелей, с голой стеной. Вот так. Ну, сравнивайте, пишите свои комментарии, отзывы, понравилось вам или нет. Подписывайтесь на мой канал, если понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео. И Пока-пока!